Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о моем доме, о ремонте в комнате дочери. Поэтому видео будет скорее всего длинное, набирайте себе чая, устраивайтесь поудобнее, мне придется вспоминать очень многое, поэтому буду пытаться рассказать все, что я помню, как минимум. Начать я хочу непосредственно со стен и рассказать, как я их выполнил, чем основывался соответственно. То есть все помнят и видели, что я уже снял всю вату, видели многие, как я поставил эпир на стены, но я не рассказывал подробно, что, чего и как, и чем я руководствовался. Значит, я вложил в стены, так как каркас оказался, он 100 мм, ну и такой 100 на 50, ну, там где-то все равно с какими-то погрешностями идет. Вата у меня сотка была каменная, обычная, пороковская. И я вкладывал Но вата, она, скажем так, не открывалась везде на 100% Поэтому я принял такое решение И поставить туда дополнительно Двадцатку экструдированного пенополистирола То есть поставил сначала до наружной бумаги и вагонки Без вентозазоров, соответственно Я фасадную часть не трогал ничего Поставил вату Потом я вырезал пенопласт экструдированный 20 мм, который вставил заподлицо, прижал. То есть моя цель была прижать вату. Именно прижать. Это очень долгое объяснение, я не хочу сейчас в это вникать. Затем сверху я уже по стойкам поставил шпунтованный шпунтованную пир-панель пир 30 мм, которая ламинирована фольгой с двух сторон об этом я уже тоже показывал то есть у меня были разные вариации я хотел на одной стенке сделать одно, на другой другое и опять же, это вот все касается ремонтов ремонт это та ситуация, где ты не можешь 100% знать где ты будешь в конце то есть первоначально, пока вот есть комната да, у меня был свой план начал вскрывать одно, второе, третье и план по пути меняется потому что Бац, тут такая ситуация, как поступить, так или иначе. Ну и вот, вот таким образом я и двигался. То есть это и принципы, идешь по э, решению проблем в соответствии с их поступлением. Как только она поступает, ты принимаешь какое-то решение и движешься дальше. То есть поэтому от первоначального плана я отступил ну, очень далеко, я бы так сказал. Что касается пир-панели, хочу заострить особое внимание на этом. И как бы пока я это все, скажем, помню хорошо свои впечатления, мне очень не понравился монтаж пир-панели. И я прекрасно понимаю, почему все-таки этот материал больше для ремонтов. Потому что в моем случае это была неизбежность. То есть вот другого подобного материала, который предоставил бы мне определенную толщину с определенным теплофизическими свойствами то есть мне нужно было при меньшей толщине получить максимум тепла ну и соответственно еще там все-таки какая-то негорючесть и еще что-либо но вот в разнице я вам могу сказать когда уже стал крепить обрешетку и даже уже не то, что когда стал крепить обрешетку а когда подошел ближе к обшивке то выяснилось, вот где попадается, скажем, на стойку закручиваешь обрешетку, хоть я использовал дюймовку доску широкая доска, два шурупа ставил на каждую доску и шаг у меня шел если пир панель у меня 600 шириной то я делал еще и потом, ну, как бы грубо говоря, стык закрывал и еще посередине добавлял, через 300 миллиметров у меня получается шаг обрешетки ставил я ее горизонтально потому что так решил будет проще проще и лучше и правильнее в моем случае в моем конкретном случае. но что я получил когда хвосты к углу скажем приходят, то вот на хвосте именно он более прожимает и в итоге получилось так, что мне пришлось потом еще и выравнивать обрешетку сделать вот ее как в нашем варианте делается да? ваты укладываются 200 миллиметров натягивается пленка ставится потом прибивается брусок брусок прибивается или прикручивается без разницы что вы с ним будете делать он жестко фиксируется у него есть ограничитель то есть все зависит только лишь от геометрии то когда вы делаете по пир панелям да с одной стороны вы убираете мостики холода да, что в принципе нет сквозного промерзания но по работе это увеличивается настолько помимо того что ее нужно нарезать постоянно эту панель замерять и так далее там пена и так далее. Очень сильно мне не понравилось это вот квест конкретный, проклеить внутренний угол пароизоляции. Вот, вот это, попробуйте, я там, то есть кусочками небольшими, и, и так и сяк прокладывал, складывал ее изначально, там прожимал что-то, пытался, все равно это ерунда полнейшая. Все равно вот качественно ничего не сделать. Плюс я потом не вижу, как я ее э, бруском прожимаю. То есть вполне очень даже есть возможность, что она рвется там очень может быть поэтому этот материал очень такой специфичный и пригоден для ремонтов вот в новом строении, в строительстве в новом, его используют все-таки его используют, но редко редко, я понимаю, что многие фирмы почему не используют потому что здесь нужно опять же умножать на то, что сколько будет потрачено времени Плюс, что ты получишь в конце. Если стойки будут каркаса жесткие, да, и к стойкам прибивается брусок, разница в том, что вот по толщине, на самом деле, как показывают э, примеры видеороликов рекламных, как нужно сделать, то есть они ставят 50 миллиметров пир-панель на 200-й каркас, и потом идут двойная обрешетка 24-й доски, ну дюмовки. То есть одна горизонтальная, другая вертикально. в этот проем укладывается вся электропроводка и так далее То есть вот эти доски все они будут прожиматься по углам по-разному, где-то придется что-то подравнивать Не получится так, чтобы у вас что-то было хорошо Здесь это особо так на скорость не влияет, скажем, но это сложный вариант То есть работы нужно будет рассчитать больше, поэтому... Даже многие монтажники, плотники, скажем, которые работают там с одной фирмой, с другой фирмой, у каждой фирмы могут быть свои какие-то требования, они могут запросто просто не работать уже, не сотрудничать с этими фирмами, потому что по времени ты потратишь намного больше, потому что ну никак не сделать это быстро, а по сути деньги те же, поэтому должен быть какой-то адекватный подход же Мне не понравилось, честно скажу, что для себя или вот в каком-то другом варианте, кроме как на ремонтах, наверное, я думаю, все-таки ее на два раза подумать, стоит ли использовать. Если в нашем варианте это 50 мм будет контрутепление, в котором пройдет вся электропроводка, ну и пускай бы она про прошла там. А эта фольга, она имеет, опять же, все эти стыки нужно проклеить Если здесь мы раскрываем, раскручиваем Скажем, одним большим листом От верха до низа То таких листов у пир ну, Таким образом сделать нельзя Плюс вы получите всегда в угол э, Разрез А в угол проклеить И угол проклеить качественно И плюс еще, чтобы потом это как-то гарантированно держалось Очень даже сомнительное Такое мероприятие Поэтому я сказал так, что больше недостатков Чем преимуществ и если мне, вот, скажем так, спросить, меня стал бы я делать то же самое, повторять? Ну, нифига не стал бы. Единственное, это вот по потолку. Потолок у меня сделан следующим образом. То есть, было набито такая же, как и во всем доме. Такая она, как МДФ, не знаю, отделочная какая-то такая стружечки, опилочки. Ну, мягенькая она, тепленькая, скажем так, звукопоглощающая. Лета. Я ее ободрал, там полностью забита обрешетка. Ди, ну, из дюймовки. Обрешетку я уже ничего не трогал, просто поверх на пену, наклей, на монтажную пену, наносил ее на листы на обратную сторону и просто поднимал кверху и прижимал кусочками дюймовки. То есть, все равно мне пришлось фиксировать заранее сколько-то их. Потом э -э, все это выкручивать опять все там пропенивать проклеивать это вот очень такой если тщательно подойти к этому вопросу сделать но ну, по максимуму хорошо и надежно качественно очень долгий процесс потом обрешетка поверх у меня набита из рейки ну, дюймовка пополам распущена грубо говоря сколько там 45 наверно на 24 там 25 шагом уже не помню, просто поделил по симметричности. ну Примерно там в районе 50-45 сантиметров шириной между обрешетками у меня шаг идет. На потолок сверху уже прибивал вагонку. Вагонку купил в магазине, уже готовую, покрашенную. У меня есть уже, я уже пользовался много раз такой вагонкой. Мне она абсолютно устраивает, и ничего я там не хотел изобретать и так далее. То есть вагонка для меня, она проще. Это уже, скажем, на протяжении многих-многих лет Для меня, что Финляндия, что Швеция, потолки деревянные Я вижу в этом определенные преимущества Что все-таки может там что-то гулять, что-то двигаться, трескаться То, скажем, потолок из вагонки, из хорошей качественной вагонки Этого всего лишен Поэтому по периметру галтельки небольшие забил а на стены прикручивал гипсокартон Гипсокартон вертикальные листы шли Ну и соответственно с шагом 300 вот, и все. Единственное я допенивал еще по верху вот, Между обрешеткой допенивал И между гипсокартоном допенивал вот Именно верхний край самый, между потолком Перпанелью и гипсокартон И обрешетка на эту глубину Самый верхний зазор я убрал так как ну, считаю, что все-таки все тепло идет по максимуму вверх, там больше всего будет давление. И ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но мне как-то так для личного успокоения души показалось сделать более правильно. Поэтому перед тем, как прикрутить лист гипсокартона, я просто наносил на длину листа или ширину листа пену и прижимал. То есть, чтобы она не вылезала и не мешала мне в дальнейшем. Листы использовал разные. На одной стенке я использовал листы крепкого гипсокартона, на другой стенке, на двух других стенках. Ну, получается так, что у меня вот те стенки, которые я разбирал, наружные стены. На них я использовал наружный гипсокартон. Ой, жесткий гипсокартон. Он там с волокном, он крепкий, он тяжелый тоже, соответственно. И все. А на внутренней перегородке там находится, не помню, там что-то в районе 10 миллиметров или 8 или 10 миллиметров ДСП еще, ну, первоначальный, оригинал просто с супругой поговорили, она говорит, я не хочу ничего вдирать тут ну, просто прикрути мне еще дополнительно по гипсокартону везде и все вот так я и сделал, на внутренней стенке пошел простой гипсокартон, обычный по полушпаклевки сразу же наопределила определила <coughs> и высказала свою ФИ Сказала, что вот как раз-таки крепкий гипсокартон Намного хуже шпаклюется Ну, соответственно, он там влаги не так впитывает Влагу впитывает по-другому И отличие есть по шпаклевке Шпаклевку жена делала Просто сетку вклеили И потом намазали сверху Треснет, но и треснет И фиг бы с ним, мне вообще это как-то фиолетово Внутренние углы Ничего не склеивалось Ни сеткой, ни шпаклевками Просто оставлялся зазор у меня Изначально я старался делать Ну, такой более-менее Потом жена проакрилила Дала хорошо очень высохнуть акрилику на причем там, по-моему, пару раз даже акрилила Не один И потом просто взяла и покрасила Все На этом, по большому счету Все какие-то заботы и хлопоты По стенкам, они и закончены Потом в дальнейшем, когда уже будут, дойдут руки до фасада дома, то я обдирать-то буду все полностью. И соответственно все то, что я вот сделал, там пенопласт поставил, вату каменную поставил, этот экструдированный пенополистирол, я это все повытаскиваю потом в дальнейшем. Но э, мне было интересно проэкспериментировать, как это вот. Во-первых, я свои там э, делал цели преследовал, потому что вата она не везде открывается на 100% на 100 миллиметров. она в дальнейшем очень часто, кстати, потом бывает открывается, но крайние листы в пачке чаще всего нет вот я их в промышленной стройке использую ну, на, какие на внутренние перегородки на подрезку, на неважность, на еще на что-нибудь а центральные листы да то есть они идут уже нормально в стенку, они имеют более такую плотную форму а вот крайние листы не всегда, зачастую поэтому у меня было там и крайние листы, и такие, и такие и поэтому просто не хватало, скажем, зазор там был где-то в районе сантиметра не хватало до того, чтобы вата стала заподлицо с каркасом сантиметр она была углублена вот только с этой целью я поставил еще дополнительно двадцатку экструдированного пенополистирола. Все, больше ничего я не, это самое. не преследовал никаких других идей, целей и планов. И вот самое интересное это пол. Пол на самом деле принес больше, вот, скажем, мне таких мороки и хлопот, нежели и всяких мыслей, как это сделать, как лучше, как проще, как, как, как вообще это выполнить, какую вариацию выбрать. Когда я вскрыл, я думал просто, я поменяю там лаги, выровню, поменяю вату и все, и на этом закончу и верну. В принципе, я даже планировал то ДСП старое вернуть на место, но все это как обычно затянулось, пошло по какому-то непонятному пути, плюс жена там, допустим, сказала, что я не хочу вот это. Ну, действительно, все-таки, когда вскрываешь э, ДСП и вата, они имеют запах, ну такой, он, скажем, ну любой дом вот, когда пожилые люди живут в этом доме, он становится вот, пахнет уже другим, вот, вот чем-то таким, вот, скажем, возрастом. Поэтому, когда это все вскрылось, естественно, там вата все на выброс полетела ДСП тоже я пока вынес, но оно все равно, как проходишь, оно пахнет Но, ну, соответственно, было быстро принято решение, что его здесь не будет Поэтому его здесь и нет Значит, когда я вскрыл пол Вы это все видели? Очистил И у меня там тоже было несколько вариаций Все-таки сделать я там планировал сначала сделаю тоже по лагам, ну, потому что я плотник, мне так проще затем я думал другие там варианты вот стяжку я сразу не рассматривал, потому что ну, это слишком мало для, для одной комнаты делать стяжку, плюс ко всему ну в общем я в дальнейшем объясню почему то есть я думал сделать изначально все таки какой-то такой, скажем, плотницкий вариант. Но в итоге не получилось. мне сделать так, из-за трещины, вот трещина, которая у меня была вдоль плиты шла, и мне она очень сильно не нравилась. Я понимаю мозгами, что оттуда, так как здесь это все-таки годы 60-е, и, соответственно, нет радоновой вентиляции, нет никакой вентиляции под бетонной этой плитой, за исключением здесь часть дома, она имеет цокольный этаж. Но вот в этой комнате как раз-таки там просто пол по грунту и все. Поэтому я подумал, все взвесил за и против, как мне поступить, что мне сделать. Висящие я не хотел, я мог там шведскую вариацию выбрать. С Василием мы разговаривали, но мне он как бы этот вариант не подходил все-таки. Это нужно делать в едином доме и там там свои, в общем, тараканы на винтовых регулируемых лагах, скажем так вариация что я сделал то есть я застелил полностью все питомным покрытием то есть тот материал который используется для кровли я его полностью приклеил по всему полу этим я закрыл периметр по краю плиты к фундаменту перекрыл полностью рубероидом и все трещины которые были Одна большая, которая была, может там были мелкие какие-то, я их тоже перекрыл Все, на этом я и закончил Успокоился тем, что, по крайней мере сейчас, не будет подсоса влаги в эту комнату Сверху мне нужно было выровнять пол Я дальше уже пошел по пути, как, как мне что сделать Я принял решение, что я постелю два слоя экструдированного пенополистирола но мне нужно было выровнять. Выровнять можно было двумя способами, там, тремя или четырьмя. Скажем, первый песок взять. Там можно было сделать какую-то легкую стяжку, он ну, просто отмазаться э, в горизонт, не несущую никакую там, просто выравнивающую. Но я выбрал все-таки самый простой для себя и быстрый способ. Это купил мелкого керамзита. Там фракция от 4 до 10 миллиметров, по-моему. Соответственно от самой высокой точки У меня там посередине такая бугор был От нее я максимально мелко насыпал на нее И остальное уже разровнял по максимуму Насколько я смог выровнять А сверху начал укладывать экструдированный пенополистирол То есть первый слой у меня был 50 мм Соответственно он замками, я там уже посчитал Раскинул, первый слой у меня шел в, одно, в одном направлении, то вторым слоем, уже соткой экструдированного пенополистирола, я пошел в перпендикулярном направлении. Соответственно, получил некие перехлесты. Все дело со смещением, ну, как шло там, все равно не шип пас а четверти. Идет, и, соответственно, я пеной проклеивал, заполнял кровя, чтобы приклеить пеной когда я это все собрал оказалось, что он такой скрипучий просто ужас это под сомнение тут сразу закрались а правильно ли я поступаю в итоге долго-долго я вот как-то думал, думал, думал, думал потом притащил я меня, когда уже созрел до этого момента постелить, вот керамзит сделать и два слоя экструдии положить, я думаю, положу-ка я сверху Гипсокартон для пола. Ну, этот жесткий, тяжелый, 15,4 миллиметра толщиной. У меня были там тоже вариации, либо я думал сначала первый слой сделаю простого гипсокартона, а потом посмотрел, что у меня к порогу, но уже приходит, ну так скажем, критично. Поэтому все-таки принял решение, лучше я постелю два слоя, но жесткого. Соответственно, я принес и постелил первый слой. Первый слой я просто приклеивал на клей-пену для, на, на клей для приклейки вот именно там либо этих блоков между собой, либо как мы вот клеим гипсокартон к гипсокартону. То есть этот клей между экструдированным пенополистиролом и гипсокартоном на первом слое. Второй слой я уже взял и приклеил на раствор, как обычно, на плиточный клей, на шестую граблю но так как у меня то есть я тоже развернул слоя, первый слой гипсокартона в одном направлении у меня шел а второй, соответственно, в перпендикулярном направлении и там мне нужно было сделать, посчитать, так или сяк сделать и так как раствор все-таки он сохнет быстро, это было теплое время года мне жена помогала очень хорошо там вдвоем быстро я сначала э, взял так как мне нужно было идти именно от порога я не хотел просто идти по свежему клею постоянно ходить я посчитал это неправильным и поэтому мне пришлось сначала на сухую положить листы все дорезать вставки кусочки вырезать где что необходимо и пошел я уже от скажем от, наоборот от дальней части и на выход выходил. Просто намазываю клей и приклеиваю, соответственно, гипсокартон Ну и по нему еще нужно немножко потоптаться, поплясать Вот и все И вчера, буквально, это прошло сколько времени То денег не хватает, то еще чего то времени у меня нет Но мы как-то уже с женой ездили, когда в магазин Все выбирали, смотрели, что, нам, что мы будем использовать в качестве финишного покрытия Сначала вроде как речь шла о натуральном паркете Ну как натуральный, только шпон натуральный сверху Но такой вариант Или что-то другое, либо ламинат Жена говорит, ну а что? Говорит, давай можем ламинат или натуральную Давай возьмем щиты Но они все-таки они более такие толстенькие Поэтому мы подошли и посмотрели Вот виниловые Такой похож на паркет Похож на паркет Но они Достаточно тонкий, не требует под себя подложки или еще чего-либо. То есть это устойчивый материал к износу, там, не знаю, ударопрочный, неударопрочный. Ну, в общем, сделали мы его в итоге, мы купили. И я вчера потратил определенное количество времени для того, чтобы его смонтировать. Что хочу сказать о монтаже. Я уже монтировал это один раз. Пилил я пилой на тот момент. На пиле, точнее, ну, на торцовочный пилил. Ну, нормально, в принципе, там нужно просто начинать не очень резко не ударить, а то вылетит и выбивает. Вязнет. И стружка очень такая мерзопакостная, от него летит ну, дофига в разные стороны. Здесь же производитель предлагает резать ножом. Просто надрезать там, не помню, одну треть или две трети просто ножом. Ну, я так почему и нет? Бегать никуда не надо. Думал, на улице сначала. Пилить, а потом, когда инструкцию взял, поизучал, что можно резать и ножом, надрезать и как бы сгибая, ломаешь ее. Достаточно удобно. Когда я в прежний раз монтировал такой материал на пол, то там была система, ну, подобие как у ламината: заводишь, подворачиваешь, там, подгибаешь и опускаешь. Заходит. Он таким образом, то здесь у этого производителя нужно весь шов при складывании, потом еще пробивать сверху кияночкой резиновой. Сразу скажу, что вот те, кто никогда не делал, там нет резиновой киянки, побежите за ней в магазин, покупайте только резиновую киянку белого цвета резина должна быть. Либо черная у вас будет пачкать, если вы ударите об стенку или еще чего-то, она будет оставлять черные полосы. По краям, где вот невозможно у стенки стукнуть хорошо, там у радиатора и так далее. Я просто разворачивал ручку у киянки и даже по большому счету бить не надо. От себя немножко отводишь по шву, нажимая, и он встает хорошо достаточно. Монтируется приятно, удобно толщина небольшая я ожидал честно говоря так как это винил все-таки я почему-то думал что будет ну хотя бы первое время некий запах как вот подходишь даже в магазине в раздел линолеума и там присутствует такой химический запах линолеума то здесь вообще он не пахнет совершенно это очень даже порадовало то есть, всем понравилось жене дочке понравилось Внешний вид, ощущения тактильные и так далее. Он не, не холодный. То есть как вот В принципе ламинат по ламинату идти более холодно будет. А поэтому да нет, нормально. Вот, поэтому таким образом выполнил я ремонт в комнате. Остались мне. Как обычно, самые сложные мелочи, это самое опасное для себя, считаю, что это, это все можно немножко отложить, когда это доделается. Но я думаю, что жена-то все равно не даст мне продыху, скажем так, поэтому заставит сделать. Вот. Но плинтуса осталось, галтели, наличники. Нет, галтели я сделал, наличники нужно сделать вокруг окон, дверей и все в принципе а нет еще и порожки нужно будет поставить потому что сейчас пол выше чем старый соответственно одну дверь я в гардероб пилил подрезал ее и надо будет сделать культурить все какие-то будут деревяшки поищу в магазине дубовые там буковые и наберу сделаю как порог скажем красивый либо куплю Порог готовый И просто под него наберу что-то Ну в общем я посмотрю, есть варианты Которые требуют Доработки Вот. А На этом хочу закончить данное видео Пожелать всем удачи и до новых встреч